Ии.. Подождите, ну почему-то тут как-то неправильно начинаем. Насчет 3. И тудун. Тудун.. тун тун тун В общем-то, тун-дум. Помните такую музыку? Вроде бы где-то именно мультфильм, все такое вот. Значит, смотрите, мы играем продолжаем играть. мне 26 кристаллов очень как-то мало. Давайте зайдем сейчас в магазин, посмотрим, что у нас тут есть. <связать> есть маски, есть певер, дорогущий капец, капец. надо донатером быть, чтоб это все купить. 240 акций в принципе это логично. Камера. Окей. Okay. Так, тысяча. Ух ты, это супер-супер просто. Вот что мне нравится. Типа. Вот корона. не не, -не, -не да, да, не-не, -да вот, -вот, вот летающая мышь вампир, вот вампир хочу. Или 80 как тус не надо вампира хочу вот что я хочу новый персонаж обычный почему все а подарки а почему другим подар... а -а -а. то есть нажимаете здесь весом получаете награды просто нажимаете э -э, приглашение да потом сразу изменяете ой что это такое Ха -ха. прикиньте сейчас скопирую а как пригласить ну ладно неважно нажимаем на играть кстати в списке друзей а можно не стать как-то мне в уже добавляется, я уже только не добавил, уже не хочу, потому что уже устал от этого. Так, настойка 1850 э, IQ. <coughs> я хочу открыть э, 1400 Кстати, он, вон там он внизу. Там у нас есть проход именно по низким ценам, именно по очкам IQ, а там выше. моделька на среднем уровне А там дальше какой, кстати, интересно. Покажите подписчикам. Продвинутый, продвинутый. Капец, да происходит? Давай на среднем, потом продвину, потом высокий, все такое. Мы, мы знаем. Значит, три 1, 2, 3. И всем привет, Меня зовут Макс Риск, и я убийца. Отлично. Ну что ж, давайте тогда начнем. Ладно, я шучу, чтобы они услышали. Это такое бывало в случае. Чтобы они меня убили. Вот так вот, так скажем. Так, Фил за мной бежит, кстати. А я бэ... я Бэти, Чё? А чё я Бэти? Слушайте, я за Бетти играю. Подожди, а, тут был Фил? Чё за пранки? Я за бэти играю. Ха. Никогда в жизни не поверите. То есть, если два одинаковых персонажа, нельзя. Именно кто перезашел в выбор персонажа, тот выбирает. А второй рандомно. Просто ему дается, что хочу Фила, даже если можно, конечно... Хотелось бы, конечно. Ты че вот четвером, блин, здесь ходите? <сёк> Они четвером были там. <сёк> блин, когда включили свет, еще. А, ладно, нормально. Это был шок, если честно. Капец, я, я блять, это я не мог поверить. Почему я барандук? Может что-то блин. Если бы раньше было бы круто, нормально. Тогда еще. недостаточно. Во, просто ровно. Снова отключили свет. Вы что, прикалываетесь, блин? Это явно не Джейд, потому что он на Факашу. Явно не Джейд. Ну, это не запомнить. Фил. Яра. Я думаю, что это Яра. всем. Он как-то подозрительно и ко мне, блин. Я думаю, что это Яра был. Кстати, эта игра была всплаячена у Амон Аз. Я тоже так немножечко играл у него. Но не так часто. Чё вы срочно звонок? Так, не понял. Он, когда выключилось электричество, он просто, стоял. просто стоял? Никого не убивал? Ух ты, я боюсь, прикинь. Эй, Фил, верни мой скин. Фил, верни мой скин. Блин, мне синий филет нравится, чем Фил, вот то розовый. Я не меня скинул. кстати. Не не Будет писать в чат. Да, сейчас напишу. Подпишись. Да, напиши сначала, да, кому потом... Блин, 20 секунд не хватит. Бан наставлял смотрите. Ладно, ладно, подпишись. Время мало. Подпишись на канал Макс Риск. Кстати, можно скип. Опа, на. Скип. Вот. Гости, это значит, Ой. Так, значит, у нас фил или дюк? Ага. Что у меня у него Он просто стоял. Правильно убийца, офигеть, да? Блин, ну фил, бери не скин, блин. Ну ч за бранки, блин? ты вроде не попадешь сегодня. Зачем ты сделал? Блин, мне так нравится филитный скин внутри. У меня у него украл, блин. Ну все, я тебе проголосую, жди меня, блин. буду биться, я дебл ему сразу мы мой скинул кром. Ну, за что, блин? Какой то бойти. Он, он, он, это мой персонаж а скучно. Так, ой, себе, да, посмотрим, что там включили. Я хочу фила делать. Фила... его блин, снова фил. Дона да, мирный, да, Яра мирный. Блин, ну, почему фил? А? Вернее, мой скин блин, он такой красивый. Я к нему привык, а он, блин, забрал меня. Ладно, потом как-то разберусь с тобой. Если никому голосовать, то я голосую за тебя, блин. Выбивайся, дроби, мне не нравится белка. Вот честно, я не хочу дрова, блин, есть. Я хочу Фила, который есть... Такое, хорошее. Все, я выполнил все квесты, прикиньте. все, я могу просто следить за всеми, по камерам. Да, жалко, что не с мячом не оставляются. Ну ладно. Никто не включает свет, тоже не будет делать, потому что я опасный. Я просто жду. На делать, отчет делать? Может убили. Прикинь. Не тут. Что-то как-то не с приходит, слышите? Уже уже прошло пару секунд с ним приходит. Прикиньте. Срочный звонок ну, кто? Кто? Ух ты сколько поубивали Кто-кто Эй, белку За что? Блин, мне луя он на мне напавлен. Эй, нет, нет, нет. Нет, эй, Фил, верни мой скин. Верни мой скин, блин. Нет, нет, нет. Я тебя поймаю, Фил. Ну все. Нет, Фил, верни мой скин. Украинцы, блин. Вот, блин, вас поймаю потом, блин. Фил, блин, иди сюда, блин. Эй, Фил, ты где? Ой, блин, кто я такой? Это вы, Оля. Привет, Оля. Эммм, окей. Что, вышел? Я тебя не слышу. <сум> ага, это <сум> был Яра, блин, подозреваем. Нет, не Яра, тихо, тихо. Блин, вот Фил, блин. Я покажу они к ним, забаньте его, честно, что прикольно. Это Яра, это Яра, это Яра. Это Яра, это Яра. Все у меня Вот все, мой кирдык. Валяем в дыр. Когда я доволю в друзьями, я просто их буду а, дразнить. Угадала. Угадала. Это ты не угадал, блин. А? Все, я тебя поймаю. Он не угадал. Фил за меня голосовал. Помните? Он подзр... подозреваемый. И всем привет меня за Макс Риск. <соснабжение> Давай ладно, напишем. Все, я хочу быть убитым зарубить, тварь Филла. Он говорит, что это я убил. Голосос за меня, а вот что за приколы? Нет, это не он угадал. Он меня голосовал, потом его выиграл. Как-то угадал он. Подпишись на канал. Макс Рыск. М. Подозрительный, да? Вот блин. Он ушел. Го За ним. Вот блин. Хорошо. Ах, эй, Луй, подпишись. Ты где? Иди сюда, подпишись. Бегом. Бегом, пока не сблокировали, бегом, бегом, бегом, бегом, иди сюда, подпишись. Я не хочу быть, я хочу Луи, пока. Я Все, пойдем за Луи играть. Вот реально, что за пранки? Не, не куплю за один кристаллик. Чувствую, что как-то маска неудобная. Буду за меня голосовать. Блин, вот реально, я хочу Фил найти. этим. Фил, где? Где мой Фил? О, я Фил, отлично. Ну почему я снова этот? Ну ладно блин хочу поймать я вот дыр вроде бы он принял вроде бы нет ну ладно вот что запомните вы найдите блин выпиндржка блин нашел сначала меня голосует потом уже угадал так, ш... так ш... как так блин нечестно блин, а? угадал ну все, я его поймаю потом как-то жди в будущем те кирдек будет так, картинку, блин, тоже такого. Отключили свет, прикиньте, сразу все отключили. Что специально? Что задумать? Э? Думаю, там трупы никса. <laughs> прикиньте. Трупы никса. Да ладно, не прангуйте мне. Блин, я так хочу, блин, на убийцу, но, а. Ну и так сойдт. Подразни, подразни, да? Сказать. ой ой чип, привет. Убивай меня, мне уже нет сил. Я же так, такой силок. Давай, давай. И этих, и пендроша, которые говорят. Я уношу, оказывается, бах, мне выгоняют, подозревают меня сначала, а потом других. Так, это был Дона, я так и знал. Я Дона, не Дона. Не Дона. Не я убийца, я убийца, я убийца. Нет, это Дона. Я, я, я сказала, она нет, нет, Дона, Дона, Дона, Дона. Дона. Блин, он за меня голосовый прикиньте. Вую билин. Как думаете, что произойдет 8-24 квестов, как-то мало. Про там говорят, капец это происходит. Так, ну что, иди сюда, блин. Это чип или дона? Вот прикиньте, чип или дона, по-любому. Это чип или дона? Я их поймаю как-то, нибудь. Так, нужно быстро за все выполнить, потому что нам будет кирдык, честно. Что такое пропустить? Вот, блин, квакажа был, блин. На, на тебе, выполнился. А чё, блин, троем тут? Я так и знал. Так, ну, это, наверное... Дона фил, блин. Че, че лагает? Срочно звонок в смысле. Можно я буду срочно звонок нажимать? На Дона, блин, подозреваем. Ребята, да, стой, стой, стой, стой, Можно нужно выжить, выжить чтобы получить акил больше этих очков будет круто. Или Скиппи? Кто? На секунд остались. В комментах никто не пишет, прикиньте. А, что написали. Хорошо, я тут или июнь. Мирю в твоем месяце. В... 3, 2, 1. Блин, я тебя убиваю зачем-то. Неправильно, блин. Ну все, Дона и Чипи, и скип, я вас поймаю. Даже если я один буду играть, наверное. Это мне кулак. Ну блин, тоже блин что ты жившь? Ник собили смысла и Луи Яра убили. Да а ладно. Там? Ээ, окей. А теперь смотрим. Скипи, опа, скипе, стоит, я тебя поймаю ещё. Брайан убийца, я так и знал. Так, а теперь скипи. Блин, нужно подписчиков собирать, нигде не видеть. не подписчики мои будут злые блин, люди, почему они бедные, нахуй играют. Ненавижу, бюм-бюм, поиграю, бюкотанчик, КСГО. Вас всех бум-бум-бум-бум взял. Вы ж хоть знаете, что такое CSGO, либо что у вас в будущем там? Майнкрафт хоть играли? Нет? А вы что сейчас играете? Телефончики? Да, у нас были Майнкрафты, у вас какие-то телефончики? Брау еще новый Вау. Может, Скиппи? Чипи, чипи. Скипи, чипи, блядь. Где этот чип? А скипи, скипи. Простите. Мне такой не было, сна же. Жейду били? Кто за Оля? Я не подозреваю его, слушайте. Все, выиграли, ну да ладно. Ладно, подождите, сколько нас Ладно, всем за -все просмотр, с вами был Макс Риск, всем удачи и пока.